Всем здравствуйте! Пришла осень, виноград начал спеть, а ранние сорта уже отошли в прошлое. Грозди ранних сортов винограда срезались до обильного появления ос. В этот период времени необходимо задуматься и о защите винограда от ос. Какие средства борьбы с осами на винограднике можно применить? Тут каждый подходит индивидуально, что ему известно. Вот и я до этого времени никаких мер не принимал по борьбе с осами на винограднике. Когда винограда было достаточно на кустах, то и не замечал, что кто-то может поедать или вредить грозе винограда. Но в этом году урожай винограда небольшой из-за многих непредвиденных факторов, которые повлияли на урожай винограда, то и стал замечать, что осы помаленьку его бомбят. Вот я решил защитить оставшиеся грозы винограда от них. Поставил вот такие ловушки из бутылок, но сюда попало мало ОС. Видимо, не сильно привлекает их эта сладкая приманка, налитая вовнутрь ее. Мешочками для винограда от ОС не запасся, потому что не думал, что они побеспокоят меня в этом деле. Но ошибся. Пришлось в небольшом количестве самому сшить мешочки из подручного материала, который был у меня. Как шить мешочки для защиты винограда от ОС, можно посмотреть отдельное видео, ранее выложено на YouTube на моем канале. Это сможет каждый сделать, если негде срочно купить этих мешочков. Мешочки для винограда шил разных размеров. Вот на эту виноградную гроздь надену шитый мешочек размером 30 на 35 сантиметров. Это гроздь винограда почти одного размера, что ширина и высота ее. Ткань на этом мешочке не плотная, хорошо будет продуваться и не влага удерживающая. Муравьи тоже не попадут вовнутрь его. Отдел. И теперь плотно затягиваю завязку на хвостике грозы винограда. Все. Эта грозь винограда защищена от ос и муравьев. И так проделываю на всех виноградных кустах, где виноград размягчен и подходит к созреванию. Конечно, это неудобно и дополнительно тратится время на эту непредвиденную работу по защите винограда от ос. Но все это будет оправдано сохранностью урожая винограда этого года. На больших виноградных плантациях этого никто не делает, потому что этот убыток, который нанесут осы или птицы на урожай винограда, будет не так замечен, как на маленьких виноградниках. Тут каждый поступает как ему нравится. В этом видео мною было показано только один из вариантов, как можно защитить свой виноград от ос. Каждый принимает решение по своему выбору. С вами был канал Делаем Сами. Для начинающих виноградарей и не только им, просмотрев это видео, может помочь в выборе, как защитить виноград от ос. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи и успехов в получении богатых урожаев на своих виноградниках. До свидания.